Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, сегодня мы, да, не удивляйтесь, почему, как вообще, что происходит, почему не Мафия 2 сейчас, ну потому что у меня компьютер поломался, ну я писал еще под последней серии, по, -по, -по, -туалет, по туалет менеджменту, да, так-то некоторое время я буду сейчас вот, снимать на телефоне, пока новый компьютер не куплю, а не знаю, когда его куплю, вообще, неизвестно пока, да. Так-то не удивляйтесь, всё, теперь уже будем вот так вот пока. Не знаю, недельку мой это или две уже. Вот я не знаю. Я не знаю, сколько мы будем сейчас снимать. Я играю на телефоне. Да. Так-то.. тут ладно, короче. Я... Ну, давайте уже проведем мини-викторины. Сначала я буду.. Ладно, давайте уже. Всем приятного просмотра, кто кушает, да. И кто нет. И.. Давайте, ми ми мини-викторию, напоминаю. Вам нужно подписаться на канал, поставить лайки и нажать на колокольчик за 5 секунд. Короче, начинаем. Раз, два, три, четыре, пять. Все, если успели, красавчики, пишите в комментариях, да. Напишу так. Так и напишу лично вам. Красавчик, молодец, малончик вообще молодец. Лучший. Короче. Да. А мы начинаем. Так, давайте найдем игру. Так, давайте подключимся как кому-то. Так, Гришко 20, не знаю. Ага, конечно. Там уже занято все. Мистер Мокси. смысла а что а не подключается Либо там дофига людей, либо... Белый кот. Лост, что Ай, фул, конечно, фул. Хотя почему, я не знаю все подключились красным это всегда так бывает потому, потому что игра популярная очень нет чай розовый я не хочу розовый а ну-ка давай переоденемся да на телефоне так ты снимаю впервые на неважно что я снимаю неудобно конечно потому что микрофон подключать не ну, синий ну ладно синий пускай пул так публик ну публик потому что так Ждем людей 7 из 10. Да. Раньше, когда подключался, было побыстрее. Я не умею так сильно играть, прям чтобы прям, да. Начинаем через 2-1, все начинаем. Так, давайте. Чш, давай. Прикольно. Предатель. Почему я сразу предатель? Что за фигня? Я предатель, блин. Ну ладно, давайте я, я немного и не очень умею играть так-то, не, не вообще не вообще не умею играть. Я об этой игре не узнал не узнал недавно там. Сейчас с друзьями играл. Короче, не важно. О, вент кетчуп. Я буду притворяться типа что я ну, не предатель. А... Блин, надо убить его реально. Блин, убей. Блин, а, что за фигня? Я карту случайно нажал. Блин, куда ты пошел? Все, убил он нафиг. Вот так вот. Ну, все. И убили, убили. Я играть не умею так-то все. Я не знаю, зачем я это сделал. Но я надеюсь, я за это не проиграю. А, да я проиграю, наверное. Фикс. Я не так играть не умею, сильно. Никого нету, ну блин. Все разбежались, короче. А все, я убить не смогу уже никого. Надо 20 секунд подождать. Так, куда? Очень интересно. Так, а это что, лестница Ага. Очень интересно, конечно. Ладно, давайте уже куда-нибудь. О, мужик, здорово. Я там кого-то убил. Все, Настя, я играть научился немножко. Короче, смотрите, он двоих завалил уже. Просто отрубила половину тела, офигеть. Игра 18 плюс вообще должна быть. Но нет. Я сейчас выдаду сто процентов. Мужик, не бежи туда. Не, не, не, не надо, пожалуйста. Нет, все, мне капец. Все? Да, все. Куда он убежал? Репорт. Сейчас на кнопку нажмет. Я, я немножко... Да. Блин. Собаки на кетчуп убили. Кепчуп. А, кепчуп. Что там пишут? Вкусно, поздравляю. Вкусно, поздравляю. Допустим. пусть. Это кепчуп. Да, это кепчуп. Или кто это? Это а, ар. <coughs> я нет, я не путаю. Электро. Я не буду голосовать, реально. Кто же предатель? Я не знаю. Красный, наверное. Да, красный, да. Красный, наверное. Блин, что там звонит? Синий? Блин, кто-то звонит, реально. Ну, короче, я не буду. Синий? Кто синий? Нет, это не я. Нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Да, блин, нет, нет, нет. Я не... Это... то предатель красный красный то красный это предатель он меня выдал это красный все ну все я проиграл до до свидания да а что я мог сделать а в лаву прямо Оказался предателем а мне нормально да а что я мог сделать поражение ну ладно давайте еще раз давайте поиграем я не знаю, наверняка будет. Блин, реклама задолбала уже. Ну конечно, ехай Джихайм. Уходите нафиг. Вас тут никто не любит. Окей, здорово. Я не синий. Я хочу быть уже не синим. Синий вообще не поддается Оранжевый. Зеленый, давай. Итак. Я вернулся, да? Ну, как я вернулся? Я для себя говорю просто, я вернулся. А на самом деле, у вас там видео сразу начинается, короче. Да, вы, вы слышали, там кто-то звонил домофон, короче. Там пришел, пришел друг, или давай. О, давай поиграем. Поиграли мы там час почти, короче. Вот я продолжаю играть, давайте. Начнем. Так раз, ну, только что ушел. Ладно, давайте там. Л. L... О, 8 из 10. Ну, эту игру играет много человек, так-то тут... Давайте, ладно, я не хочу. А, ну все, я даже не успел ничего сделать. Ну так быстро играет. Обнаружен один предатель среди нас. Ну, ну, ну, не я, не я. мне бы сразу написали. Короче, теперь я буду играть. Да, давайте. Я двоих человек завали... завалил на Изи. Давай Юс. А что делать? А... а, окей, я понял. Ага, вот так вот. Есть, есть. Короче, нам нужно выполнять задание, и все И вот там даже... Install task. Победа? В смысле? А чё так быстро? Ну ладно, давай еще раз. А чё победа сразу? А что вышел что ли из игры? Ну, предатель. А чё? Я не понял. Ладно, давайте еще раз. Но я нифига не понял, конечно. Ладно, тогда так раз изменим. О, красный шляпа. Тоже красный, нет, Необычно. вот так. вот. из 10. Код комнате В. Ну, короче, это вы не важно. вы не вводите этот код, потому что это неправильно. Так-то да. Если я захочу поиграть с подписчиками, я даже, даже и напишу. Ну, во сколько времени там по-московски, по короче, скажу. Опять обнаружен один предатель. Ну, не я. Нет, не я, не я. Мне бы написала, что я предатель. Но так не написала, что я предатель, значит, я не предатель все Вы не имеете права мне ничего делать. Ладно, давайте. Ещё. Навигация, ну давайте выполняем задание. Все, есть. Yes. Дальше идем выполнять задание. Install task, там, там, шкала есть. Вверху слева. Вверху слева есть задания, которые мы выполняем. Все мы. Да. Так-то. Я, ой, сейчас. я Быстренько кое-что сделал, короче, не важно. Вы ничего не видели. Так, провода соединить. Ну, мы это умеем. Это мы умеем. Так. все. Дальше пошлите. О, там даже стрелочка есть. А ну-ка, давайте. Ну, с телефоном, конечно, неудобно, чтобы прям наушники. Я вам это бы уже говорил. А вот так даже можно. Давай, все, подключили. Чего? Кто нажал? Кто нажал? Э Эл? Кискин сыр покинул, игру. Кто? Фиолетовый? Какой? Фиолетовый. У меня не фиолетовый. Я -э красный вообще. А кого голосовать? Видите ими. Кто вообще? Я нет. Фиолетовый, да? Чё? Я проголосовал за... <смех> Я не знаю, кто. Котик? Офигеть, котик. Я не знаю, кого голосовать. Бы. А, фиолетовый, ну да. Котик до свидания. Котик оказался предателем. Все, игра окончена, да? Ноль предательства. Победа. Два раза подряд победа. но ну, это как-то уже. Ну ладно. А все. Все, значит, да. Давайте еще раз, и все, наверное. Еще раз и все. Путин. Нет. Нет, все решили зайти туда. Какой еще Ну да. Прикольно. Помидорочка. Ладно, я синий. Или нет? Зеленый давай зеленые шляпы. Давай. Праздничные. Типа у меня день ДР. Ну, хотя на самом деле нет. Через полгода ДР. Ну, ладно. Член экипаж. Один предатель среди. Ну, не я хотя бы. Хотя я мой бог. Я бы мог. Я не буду. О, навигация. Чего? Меня упили, походу. Блин, меня убили. Кстати, впервые. А ч ⁇ меня убили-то? Я все равно могу задание выполнять. В принципе, мне как-то пофиг. Но я сквозь стены теперь хожу. Я... я теперь сквозь стены хожу. Что? А, ну да, я сдох. И уфу. Здорово, здорово. На меня убили так-то все. Я могу, кстати, уже выйти, потому что я уже там сильно ничего не сделал. Не сделаю. Тоже предатель. А я серия не хочу длинные делать. Я даже не знаю, сколько она идет. Но у меня 6 минут, у вас нет. У вас все по-другому. Тоже предатель. Я ХМЗ. Кстати, помидорки подозрить. Помидор? Не знаю. Да, может. Может быть, может быть, напишем. Может быть. Может быть. Короче, за помидорку давай. Подозрительная помидорка. Ох, тут очень пал. Блин. Помидорка, как голосовать-то? Я не могу. А, я не могу, я же умер. Да. Вот почему я не могу. Я вообще ничего не могу сделать. Осталось два. Я не могу проголосовать. Белый. Коколичка, серьезно. Сереж. Я, я вообще ничего не могу сделать. Ну, я могу бегать. Не, я не могу. Я могу... Ну Ох, нифига себе. Батарея разряжена, естественно. Кто умер? Принято решение пропустить голосование. Ну, конечно. Прибай. Ага. ага. И что я сделаю уже? Давай, что это? Давай. Всё, задание выполнено. типа очистили систему типа да навигация так давай я сквозь стены летаю я, я уже призрак досуг разрешен, естественно но мне это уже ничего не даст я уже сдох я все равно проиграю наверное не ну я вам помогаю но смысла этого нет что я уже могу сделать? Я уже ничего сделать не могу. Я же проиграл уже. Ч, нельзя? Я ничего не могу сделать почему-то здесь. Значит, мы не туда прилетели. Значит, нам, надо другое задание выполнять. Охрана? А, я могу охраниться. Ну, да, и теперь охранник. Да. Блин, кто-то... Кто-то умер. Блин. О, кто-то нажал кнопку. Кто? М -м -м, как хули-то? <laughs> Это что, ее брат, что ли? Я далеко был. Где? Я не знаю. Я не буду голосовать. Я не хочу. Короче, наверное, будем выходить уже. Потому как... Я не знаю. Я не могу все равно голосовать. Я могу выходить вообще сейчас. Я вообще сдох. Короче, выхожу. Покинуть, да, потому что это смысл. Ну, теперь смысл, ну, я не знаю. Я не буду, наверное. Не, ну я буду играть, но я не знаю. Это все зависит от вас. Давайте соберем уже сколько? 30 лайков или 40? Тогда будет продолжение по этой игре. Потому что смысл тут есть, конечно. Она интересная. Я ничего я не спорю, что она не интересная. Ну, просто... Ладно, давайте. 40 лайков, опять же, да. Говорю. Да. Короче. Ну, это все от вас зависит. А я ничего делать не могу. Это все от вас зависит. Да, по посмотрите, опять же, уже в наличии красной кнопки. Ну, уже если у вас есть, она если нету. Но ну, если нету красной кнопки, молодцы. А если у кого-то есть, но ну, осторожно, надо нажать на нее обязательно. Иначе будет плохо. Короче, да, и колокольчик тоже. Ну и лайки, это понятно. Короче, да. Ссылку на плейлист ролики будут в описании. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.